Okay. <laughs> О, ё... Это чё Не пизда. Двое в яме. Я говорю, двое в яме, желтый туда бежит, желтый. Ело, give me bomb. Йell, give me a bomb. Долбоёб. Чего, блядь? Я хуйваю просто. э что? Я понял, блядь. Это... Да потому что я долбаю. Сука, блядь! Шорт клею, это фул хлоп. Нормально, мне икент на ходу вешает. Бля. Найс nice Сильверс пишет, Бля! ты совсем ебнутый на. Блять, забери, чувак, это не он все стрелял. Бля, ты ⁇ бище попадает, когда я в воздухе лечу, блядь. А, ты спам, блядь. Да, Ой, это, это, это, это. Rump, ramp plong, ramp plong, ramp plong. Okay? okay, orange he moted, okay, okay. Dude, dude, dude, you say it's A. But the bomb is B dude. You say A just only because you see one okay, guy. You know guy you know I, saw I saw four guys idiot, bleach. Yeah, yeah, but but with the four guys. What's about the bomb dude? What's about the bomb dude? You, know the you have to have a bull Какое ебанутое создание, вот это вот, блядь Что, БЛЯ Да нахуй вы с ней, блядь, чё-то говорите Я вот тупой, реально Давай еще раз Давай, ёбища, давай, давай, давай Правильно, конечно да. давай. Я без алла. А, я уже двадцать набил Куда? На инферно? <св här> Классная игра Ты я Ой, прости Не, Скажи, сын. Прости. Ладно. Yeah. the beat kill us through the yeah. Что с тобой? Алло Чувак, я из-за того, что хочу спать Я вообще не нервничаю Я тебе говорю, я вообще из-за того, что спать хочу, и мне просто... А что, пацаны, в дискорде? Да! Фу, Ой, да! <laughs> я все скоро сказал. Фу, фу, фу, фу. Да херу, в смог вылетать, еще одну кидать. О, хорош, так Задумано? Да. Я сейчас туда встану, а потом убью. Куплю коллаж за ВП. Нихуя -то. Ну чё? Проваем сделку? Throwing, <laughs> а, классно вообще. хорошая вык... выключаю, выключаю, yeah. брат. Пачка можно прийти? Слушайте, я уже носите, где бомба? А, а, -а, -а, -а. да ладно. Ну, Издевательство. А четыре авика нормально? Да Оранжевый тебе пятый купить? Пятый купить вп? Давай Им Им капсдаль Давай, да. Так я не понял, что за предатель у нас синий взял калаш <звук> Кикаем его пацаны Я мисс коллектун, но не авик взял Импостер <звук> Смотрите Фокс. Он слева уже, что ли, я не понимаю? Да, да, он уже слева прыгнул. Коннактер. А где? О, почти попал. Кстати, прострел, вот он. Нет, это не прострел. А! Пацаны, им капс, да. <сих> я попал! Он а, они вообще стягиваться умеют. Хоть бы сейчас шорт не вышел Ребята, я профессионал Давай прострелом А, а, а, классная игра Вообще четко На самом деле, мне похер, что они скажут Я ЧСВ, я ЧСВ, понимаешь Я ЧСВ, я ЧСВ, я ЧСВ Я ЧСВ я че все, я чесный. Сейчас я за водичкой тогда. Давай. Я не могу вот против она. такого... А -а -а -а. Куда лети, молодой? <св boiler> Хороший, Ромчик. убьешь я верю ты б***ь, б***ь. О, проблемы какие-то да зачем ты время стреляешь чтобы пострелять мне нравится тебе стрелять а что Справедливо, блять ничего не скажешь не надо что ж будет там кровать на? надо? А, <с nach> ё... Может быть поможете? Блин, я хвой, Да Нахуй с этого духа надо убить, Уже не иди. Давайте, как договоримся, то, что не будем, блять жопу свои просиживать на риспе, нахуй пол. Я не просиживал, я бог смог бить чувак. Я попал У нас один чел, блять прочистил Б соедь, завалил. И вас, блять было трое в итоге. Зачем он завалил? Ты понимаешь, что это уголовка? О, все, бери калаш, бери калаш, ставь на Б. Где калаш? Да. Почему у меня музыка заиграла? А, это стрим. Нет, кого стрим, Вавилона? На тыще, да? Смерть, да. С О, суждаю! Я ему в лицо попало не убил. Это нормально? Кайс. К... А -а -а. Мне надо, чтобы что-то с первого патрона убивало Ты из головы не убиваешь? Что ли? А я просто не, не такой меткий Хорошо, <звы> <Чёрт, звы> Я говорю, я не такой меткий, просто две головы даю. Быстро вывело на подписчики, ну, зафармились. 192 тысячи. У него уже 220. Черный рол, забираю забирают джеккот. Не, пацаны, он мой. тот момент, когда у нас три типа стоят, просто ави, что one way, one way, one way. Я, я, я не знаю, это говно а не оружие. Здорово! В общем, у меня были проблемы с поиском музыки. Короче, следующий ролик без музыки. Все, посмотрим. Понравится, не понравится. Главное, чтобы это было интересно смотреть. Если зайдет без музыки, я буду счастлив, блядь, мне не придется ее искать. Настолько я ленивая жопа, что за год я сделал только два ролика. Стыдно, честно, и самому себе плохо делаю. Постараюсь сделать прям хорошо, прям много и интересно, и круто, и пиздец. Вот человек, который досмотрел до сюда, скажи, пожалуйста, тебе настолько делать нечего, блядь? Спасибо за просмотр до конца. Целую твои мысли, брат. И нужно еще какое-то логическое завершение, такое вот прям, блядь, чтоб... Да в пизду.